В сегодняшнем мастер-классе я делаю многослойный бант из лент шириной 2,5 сантиметра. Такой бант можно поставить на зажим для волос или ободок. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приветствую всех на моем канале. С вами Ирина. Для изготовления такого бантика я взяла репсовую и атласную ленту. Мне понадобилось 8 отрезков по 4 каждого вида. Длина этих отрезков 30 сантиметров. На двух отрезках маркер стоит по центру, это 15 сантиметров. А на двух других отрезках стоит по два маркера от левого края на расстоянии 6 сантиметров первый маркер а второй на расстоянии 18 сантиметров, тоже от края с левой стороны. Бант я украшу вот такой серединкой, как ее сделать, у меня есть мастер-класс и ссылка будет внизу под этим видео. Нужны булавочки, иголка с ниткой зажигалка и клеевой пистолет. Итак, начинаем с нижнего банта. От первого маркера отступаем к краю и я срежу этот уголок на расстоянии примерно полутора сантиметров от среза. Его можно срезать либо ровно, либо флажком. А я сделаю вот такой, немножечко округленный. Можете сделать, как вам нравится. Срезы, конечно же, нужно обработать огнем. Эту операцию можно сделать на терморезке. Для этого нужно использовать какой-то округленный металлический предмет. Или ровный, если вы будете срезать ровно. Но терморезки не у всех есть. Поэтому я делаю так. Теперь этот же край я подгибаю по маркеру. Закрепляю такое положение. И теперь уже этот сгиб я подвожу к центру и вот так переворачиваю. Высвобождаю этот хвостик, совмещаю центры и сгиб с краем ленты. Зафиксирую это. Получается вот такая петелька. Теперь второй конец. Я тоже подвожу к центру, подворачиваю. И накладываю ленту, одну ленту на вторую. Здесь совмещаю все края. Получается вот такая деталь. Со вторым отрезком я поступаю точно так же. детали подготовлены и поскольку у нас бант асимметричный детали мы делали одинаково теперь нужно их прошить иголочку я ввожу в тонкую ленту теперь второй стежок я делаю уже в слои всех лент и по всей длине шва я делаю шесть уколов иголкой. Вот будет пятый укол. И шестой опять в ленту. Вот так. Здесь эти действия я повторяю. И вот смотрите, здесь я сделала невнимательно. И теперь я увижу, что у меня один уголок не захвачен. Вот видите, да? Нужно вернуться и захватить все уголочки. Теперь я иголку завожу в петельку и стягиваю нить. Для жесткости я прошиваю еще примерно в центре. В общем, делаю более такой плотный шов. Нижний бантик готов теперь делаю верхний беру отрезок делаю вот такой сгиб по центру еще раз подворачиваю этот же отрезок эту часть ленты и получается у меня треугольник а дальше смотрите что я буду делать подворачиваю правую правую ленту теперь с левой стороны подворачиваю получается квадратик теперь опять с левой стороны и с правой получается как бы двойной квадратик а теперь эти Края лент опускаю к центру, к центральному треугольничку или уголку. И пока не скрепляю булавочкой. Вторую деталь точно так же я собирала. Получаются вот такие асимметричные две детали, видите, треугольнички. Розовые. Один сверху, другой снизу. Теперь нужно их прошить. Здесь я выйму лавочку, она мешать будет. Выравниваю вот уголочки с центральным уголком и делаю 4 укола иголочкой, четвертый, так чтобы захватить все уголки и прошить. Вот этот толстый слой с одной стороны. Вот справа я прошила, все захватила. Теперь левую сторону этого уголка прошиваю. Уголок захвачен. И шью до конца. Видите, эта часть уже у меня приобретает ту форму, которая мне нужна. Придает объем и такое своеобразие бантику. Здесь я нитку стягиваю и закрепляю ее, но не обрезаю. Точно так же прошью вторую деталь. Здесь я выравниваю уголочки, совмещаю их и закрепляю шов. Теперь можно соединить детали. Для обработки середины батика я беру отрезок ленты длиной 13 сантиметров. Этот отрезок я складываю вдоль пополам, а срезы оплавляю огнем. И теперь этот отрезочек я начинаю приклеивать от лицевой стороны. И обратите внимание на то что с обратной стороны банды я клей не наношу вот просто обворачиваю вот так плотненько закручиваю и конец подклею опять же по лицевой стороне бантика так я делаю для того чтобы у меня с обратной стороны образовалась петелька, которую можно вставить либо зажим для волос, либо ободок. Это все вы видели в начале ролика. А тем временем я подклеиваю украшение. И бантик уже готов. Я благодарю вас за просмотр моего видео. Буду благодарна за ваши комментарии. Кому понравился мой мастер-класс, не забудьте поставить лайк. Вот такие бантики получились у меня. Получатся и у вас. С вами была Ирина. И до новых встреч!